Друзья, всем привет! Вы на канале Американский гараж и сегодня мы сделаем эксперимент. Отправим этого медведя в космос на аэрбэге от Infinity 2011 года. Главное, не повторяйте данное мероприятие в домашних условиях. Это очень опасно для вашей жизни. Все, смотрите. Да, нихуя. Аполлон 13 отправляется в космос. А, Свишка улетела. Вот такого размера подушка. Представляете, такая тема по зубам дает. Жизни людей. Целый парашют. Ну, можно так сказать, по российским ценам тысяч рублей взорвали за доли секунды. И еще, И еще. еще. Улететь-то улетел, блин. Ну как теперь его достать? На чужой территории все закрыто уже. А я обещал своей дочке сегодня медведя вернуть. Ладно, вот буду палкой сейчас пытаться достать. Ладно, в общем, достал игрушку. Пукиш, видимо, чуть-чуть порвался. От такого полета не забываем ставить лайки вот здесь вот и до скорых встреч пока пока будет скоро много интересных видео пока пока